Андрей Андреевич, вы говорили о том, что можно делать пост один раз в неделю, посвящая чему-либо деньги. Имеет ли значение день для денег? Да. Считается, что если человек постится в четверг, то у него увеличивается материальное благополучие, также ему прощают долги. В случае, если человек постится в воскресенье, то его жизнь становится более легкой, не такой сложной, не такой, наверное, обременительной и тяжелой. В случае, если человек хочет решить какие-то отношения или решить как-то свою судьбу и сделать так чтобы судьба повернулась к нему каким-то решительным таким образом то есть там мужчина с женщиной живут хотели бы расстаться но не могут из-за там имущества, детей или еще чего-либо вот такой пост необходимо проводить во вторник